Дядь Слав, начинай, как мы все подделим и всех на кол фасадим, да? Бороздят космические корабли, бороздят... Варь, дай, пожалуйста, мне водички. Просторы Большого театра. Да? Угу. Рекеевик плюс 14, Гонорок плюс 39, Москва плюс 25. Так. Париж плюс 40. У нас чуть холоднее, чем плюс 40 там. Я не знаю, 36, наверное. Видно, слышно. Батуми смотрит отлично. Привет, Батуми. Привет, все нормально. Урал плюс 28. Вот Игорь написал, почему народ столько лет не чувствовал, что Путин его грабит. Да, вот, знаете, наверное... Ответ такой: народ просто не хотел чувствовать себя говном. Понимаете, вот и все. А теперь вынужден, да, вынужден, Там что дошел до края. Там, что если грабит, ну, же было очевидно, то нужно принимать какие-то меры. А если боитесь принять меры, ну, что ж? Так. И ä, Анонимус написал с нового аккаунта ä, в поисковиках не то, что не видно прямого эфира, а не видно даже записи эфира. И это вот, в YouTube там совсем и так далее. Ну да. YouTube, конечно, <coughs> действует как-то весьма странно. Такое ощущение, что это вообще путинская шарашка, да? Так, Воронеж 24.8, влажность 42. Хорошо. Очень э -э комфортно, да? Вячеслав, компотику, хлопни, зажги эфир. Хорошо. Компот не сварили сегодня. Я. Э -э на выходные, на эти, <связываю> <связываю> на эти, наверное, не выйду на связь. Но если ничего не случится. Почему? Потому что у меня день рождения у жены. И я решил ее поздравить завтра. У нее 8 числа день рождения. 8-8. -го, -го, -го. И... <связываю> Господи, я решил ее поздравить. Я каждый день в эфире, поэтому... Прошу, так сказать, извинения. Но если, конечно, начнется счет сверхъестественное, я вылечу, потому что буду трезвый <coughs> и во всеоружии. <coughs> Месяца не то восьмой, а, а не седьмой, Вячеслав. А написали седьмой, что ли? Это не я это, кстати, делал трансляцию. Написали седьмой месяц. Ужас какой-то. Так, прям секунду. Uh -huh. <кười> <кười> так, бой, боитесь принять меры? Будете едой. Да, это точно. Так что напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия программ «Плохие новости». Напоминаю, что э -э, прямой эфир, что под видео есть строчки для партизан, для волонтеров. Напоминаю, также вот хочу показать, что э -э, 14, 15 числа в э -э, поддержку Хабаровска и 8 числа 14 часов в своих городах. Я надеюсь, что завтра Хабаровск тоже выйдет. И будет все прекрасно. Моего внука тоже 12 лет. Поздравляю. Вячеслав, у тебя нет ощущения, что вот-вот режиму. Да, потом рай Вова на месте и чувствует себя и икорку есть. Нет. Все идет по нисходящей, то есть очень даже странно, что так это, как бы сказать, очень четко, да, то есть без нескочкообразно. Обычно обвалы происходят скачкообразно, лавины да, происходят скачкообразно, все лежит, лежит, поехало. А здесь видите, как-то все очень последовательно. По данным КГБ, Лукашенко младший при поддержке российских наемников, хотел сверху должность президента Лукашенко. Прикольно, да? Ну, поговорим сегодня об этом. Вячеслав, ты нам нужен? Я подавился, я не заболел. Так что, все в порядке. Все очень хорошо. Так... С днем рождения ваш супруга, всего самому-самому прекрасному и скорейшего возвращения вас на родину. Очень хорошо, спасибо, я передам обязательно. Так, число россиян, включенных в список террористов и экстремистов, превысило 10 тысяч. Видите, вот такой юбилей. Помните, были десятитысячники, которые там поднимали Сталину, ой, бля, Цалину, да, там, да, оговорился по Фрейду. А теперь вот десятитысячники другие. То есть террористы, экстремисты, ваш покорный слуга. Вот я решил посмотреть, сколько же жителей Саратова и Саратской области в этом списке. Оказалось, 71 уроженец Саратской области, причем я из этого списка только одного человека знаю, а другие мне вообще неизвестны. Представляете, то есть, сколько там насовали <как> экстремистов в кавычках и террористов. Жуткие дела. Так Северный Урал <как> ждет путиноидов на отдых. Хорошо. Так, вот. <как> Прокурор, говорят, в Перми попросил полтора года колоний для парней, которые вот эту вот куклу Путина э, выставили. Представляете, за это попросили полтора года колонии. Интересно, сколько мы дадим этому прокурору. Когда... Власть будет не, его, не, не в его руках да Не в руках Путина а Они будут на скамье подсудимых Вот интересно Что будет говорить этот прокурор Он будет говорить что мне приказали Я бы хотел это услышать Понимаете Я очень хочу это услышать Хочу чтобы это ватники услышали Чтобы вот этот прокурор он вышел, мы ему дадим экранное время, конечно, в суде будет камера и будут прям транслировать, чтобы он рассказывал, что ему позвонили, что ему сказали сверху, что нужно говорить и так далее. А что он лично считал, что не надо их... Не, не, ну он же это будет говорить, он же будет рассказывать, что ему приказали. И судья будет рассказывать, что мне приказали. То есть, нам нужно будет ватником показать, какое оно вот было. Это путинское правосудие. Они сами должны обо всем этом рассказать. Эти судьи, прокуроры и прочее, прочее. Это очень важно. То есть, так вот, если, конечно, кто-то их там в будущем, да, то, прихватит, да, и там... Ну, линчует, да, или какую-нибудь дефинистрацию проведет с ними, да, ну, наверное, это будет не совсем правильно, конечно, какие-то попадут и, и должны попасть, ибо без дефинистрации не бывает хороших, так сказать, революций, да, а начальный этап всегда должен быть именно такой, а но, ну, не ко всем, потому что нам нужны еще те, которые что-то нам будут рассказывать. Которые нам скажут правду. Так что. Мальцев подавился сыром в магазине. Почему сыром в магазине? Батники знают, только не верят в себя. А тут они им скажут по, об этом по телевизору, они будут верить. Этому прокурору надо будет присудить полтора пожизненных срока. Справедливое решение, я думаю, что это нормально. Вот. Интересно, это пожизненные полтора срока на Индигирке и Колыме в, в выражении, так сказать, в годах или в месяцах. Сколько это будет месяцев? Оно все настолько плохо, что им даже не приказ. Не, ну как не приказ? Они долбоебы, поэтому им обязательно надо приказывать. В основном там тупая масса работает. Они сами не справятся с этим. Такие вот пироги. И Михаил Дегтярев предложил отменить запрет чиновникам летать бизнес-классом. То есть его при Фургале ввели этот запрет, а теперь он решил его отменить Я думаю, что тот, кто его консультирует, полный дегенерат То есть сейчас такое ощущение, что все делается для того, чтобы нагреть толпу еще больше Представляете, вот приехал какой-то хрен, который должен продолжать наоборот вот эти вот... Э -э реформы, да, там что-то уменьшить, еще зарплату, что-то еще, там кого-то выгнать и сказать, что это вот, то, что Фургал там уменьшал зарплату и запрещал чиновникам, это там на фракции, в ЛДПР еще тогда решили. И вот он решения эти в жизнь, так сказать, продвигает и он вот в том числе, поскольку он ЛДПРшник, ну и прочую муть мог наговорить совершенно спокойно, да, но он этого и не сделал. Понимаете? То есть, вот э, летание бизнес-классом вот этим чиновникам средней руки, Хабаровским, это важнее, э, чем э, подавление восстания. Понимаете? Потрясающая ситуация. То есть, в Москве, я думаю, тоже охренели, наверное, когда услышали, наверное, уже звонят, вы что там творите, вы... И так далее... Техтерев снял яхту «Виктория» с продажи. Ну, почему бы нет? Яхта, яхта ему нужнее. С днем рождения твою жену, счастья вам и так далее. Да. Ане! можно тебя? Ага. <клышко> <клышко> Ну, тебя с днем рождения, во-первых, поздравляют, да? Ой, а во-вторых, седьмое число там, то есть 7 августа, 7 месяца, 7 июля. Как же, а так а парафинились, что сейчас август. А там какой месяц? 7 июль. Мальцев, ага. как оперативник ищих преступников, если непонятно кого искать, всегда было интересно. Вы о чем? О раскрытии преступлений? В зависимости от того, какое преступление, главный принцип сделал тот, кому выгодно, да, если люди не знают, кому выгодно, да, ну, поскольку какие-то есть дела, где неопределенное количество лиц, то, в общем-то, есть для этого методы оперативной работы, есть для этого стукачи, сейчас для этого есть видеокамеры. В общем-то, они эти методы не изменились еще с китайских времен. Первые методы оперативной работы китайцы, да, нашли. Ну, кроме всего прочего, науки есть. Ой, чего вы? Она мама говорит, а ты да, не вот, слушаешь. Ну, хорошо. Да, да, я, я просто сейчас запутаюсь совершенно. Да, то есть есть криминалистика наука очень хорошая, да, в рамках криминалистики есть трассология о том, что все оставляет следы, и материальные объекты, следы и так далее Поэтому ты не уходи, тебя поздравляют, Анют Анют, Аня Что-то там С Днем рождения вашу жену. А... Варь, позови маму, тут я поздравляю с днем рождения. Привет, София. Так. Тень пока слабку ребенка поцелуй от меня. Мама Мальцева, она говорит. Так. Ага. «Слава, хочу, чтобы успел, если нет, то твои дети». Ну, надеюсь. Так. И объявил Дегтярев вот такой призыв, заявил, что... По поводу оперативников, честно говоря, не до этого. Сейчас это блядь, вопрос, который не имеет отношения вообще к делу. Да? Если ра рассказывать, как раскрываются преступления, то нужно и рассказывать и про наружные наблюдения, и про прослушки, и про все, про про про все, про все да? и про оперативную работу, связанную с агентурой, и, и про э доверенных лиц по квартирные обходы и прочее, прочее тем более неопредельно вы э не сказали, да, какую преступление да и если это целая наука да огромная наука поэтому давайте как-нибудь следующий раз мы об этом поговорим а лучше вообще вот не, не будем говорить потому что это для этого нужно делать цикл отдельных отдельных передач вообще отдельных а мы занимаемся плохими новостями они а обучают да Анют, это не уходи пожалуйста Минуту назад мне сказали, что я тебя Ну Ты что, не надо, не обижайся Иди сюда Иди сюда Анет, Анечка, с днем рождения Всех благ, счастья, любви вашему дому Ну и видишь, все тут поздравляют А я что, буду принимать поздравления? Давай, подходи Вячеслав, у тебя хронический танзелит Не пей холод Ну нет у меня никакого хронического танзелита Явлинский сегодня говорил о кибертирании, о творчестве и свободе людей в будущем. Какой молодец, какой помощник для Папы Карла. Мальцев фантазер. Очень хорошо. Это же прекрасно. Фантазии воплощаются в жизнь. А что же еще должно воплощаться в жизни если не фантазии? Привет, мальцев и всем из Самары. Ханю с днем рождения и всех благ. С днем пива. Так. И вот Дегтяревский призыв, что это значит. То есть он обратился ко всем тем, кто должен, значит, э, то есть кто был, проживал в Хабаровске и вообще в, на Дальнем Востоке и пригласил всех в Хабаровск. А что он им может предложить? Жилье доступное, бесплатное. Что еще? Может быть там в этот дальневосточный гектар? Что он им может предложить? Приезжайте, приезжайте, бля. Будьте у нас на Колыме, милости просим. Эхо артист. Генпрокуратура потребовала взыскать сабызов более 32 миллиардов рублей. Представляете, ведь если она требует, значит, они уверены, что он украл никак не меньше 32 миллиардов рублей. То есть, полковник Захарченко там 15-16, этот 32, да, у кого-то 18 тонн золота, вот, но этот не 32, конечно, там гораздо больше какие 32 миллиарда, если у него только имущество на 700 миллионов долларов. Так... Так. Менты без сукачей разве могут что-то Да, безусловно Оперативная работа Построена в основном На наушничестве На так называемой агентуре А сейчас еще на технике Поскольку техника не соврет В отличие от агента да, Всегда есть Видеокамеры, прослушки И так далее Телефоны все прослушиваются а всегда это было И я надеюсь Мы это прекратим Я надеюсь мы это прекратим И нам Не нужны, не нужны будут Какие-то там стукачи, агенты Ну во-первых потому что Технически человечество Подготовлено сейчас очень хорошо К этому Так с днем рождения у музы Вячеслава. Счастья вам, здоровья и любви. Прям стихии, спасибо. Прекрасно. Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,9 миллионов рублей. Против 7,8 миллионов рублей в 2018 году. Интересно, откуда он столько заработал, но вообще это... Пофигу, да. Вот 140, там 150 миллионов рублей. И жена его заработала там 2 с чем-то миллиона. Да? 150 они заработали на, на семью. И что? Если бы они заработали реально 150 на семью, это было бы не страшно. Дело в том, что сколько фонд Кадырова э Ахмата собрал со всей Чечни. Да, это миллион, миллиарды. Сколько собрал этот фонд? Куда эти деньги ушли? Они что, в декларацию их записали? А другие деньги, которые разными путями расходятся из бюджета, да, они тоже записаны в декларацию? Нет. Там ничего этого нет. Поэтому я говорю, когда говорят, вот Путин там, на Путина тратится столько, а Рамзан Кадыров заработал столько, это херня. Столько они воруют, сколько, сколько и, и, и не снилось, и здесь... Не будет этой цифры никогда. Эта цифра только в результате тщательного расследования может появиться. Да? И показания определенных, которые люди будут давать в трибунале. Аня с днем рождения. Завтра выходим кормить голубей. Слава было много чем заниматься Будет на Индигирке А это уж они пусть сами решают Нам-то какая разница чем они будут заниматься Если захотят кушать Будут работать, Они а захотят кушать Значит будут кушать друг друга Нам-то какая разница Если они будут вырабатывать Какую-то норму положенную да, За байку, ну значит будут эту пайку Получать, нет Значит друг у друга отнимать будут Ну вообще с этим Вязаться не будем, их там вот Туда засунем, обнесем там, грубо говоря, минными полями и все, чтобы они не разбежались. И пусть как хотят, живут. Без вертуха и без ничего. Они хотели свой там режим. Пусть Путин там поставит главарем своим и в жопу его целует. Только я думаю, что будет иначе. Что там главари другие вылезут, да, потому что он, он не готов быть главарем. То есть, устроим такую жизнь. Повесим видеокамеру. Все прекрасно. Вячеслав, мне деньги не снятся, только женщины и только голые. Василий Иванов, ну, вполне как бы приличный человек. Это хорошо. Мне тоже за всю жизнь деньги никогда не снились. Я не помню такого случая, чтобы мне приснились деньги. Тимофей Нижегородцев вот э, какой-то, да, 5 августа сообщили, что назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы, а назначен был еще 4 А сегодня, как вы понимаете, 7 То есть прошло три дня. И вот что же сделал за три дня этот Тимофей Нижегородцев? Очень интересно, да, то есть такие вот бывают подонки, которые за три дня уже успевают отметить, но правда он работал в этой структуре, в ФАСе, он там начальником управления, контроля, соцсферы и торговли, то есть это намек для Робин Гудов, представляете, с седьмого года он там работал. Это вам не Тинькова грабить, да, там, наверное, под каждым углом дома закопан миллиард. У этого кренделя, да, ну не меньше точно. То есть, надо просто спросить очень вежливо, корректно, где у него закопан миллиард. Так вот, этот Тимофей Нижегородцев предложил отложить включение препарата спинраза в перечень жизненно важных лекарств. Что такое спинраза? Это то самое лекарство, которое помогает... Для терапии спинальной мышечной атрофии у детей. То есть это тот препарат, который ну, хоть как-то поддерживает детишек, которые родились с таким страшным заболеванием. Представляете? Так что я еще раз намекаю Робином Гудом, что это нифига, это даже не полковник Захарченко, у него больше вот у этого у меня нюкнул такие дела. Рекомендую, что называется. Хочу на новых жителей Индигек посмотреть, а аж не терпится. Юрий Шевчук выпустил клип Хабаровский, не один рекомендую посмотреть, посмотрим, Спасибо. Вячеслав, ну какой же у вас дом и сколько комнат? У нас три комнаты всего вместе с кухней. Одна комната вместе с кухней. Так что сколько у вас ван там? Ванна у нас одна, к сожалению. Хотелось бы, конечно, больше. И это не дом, а квартира. Навальный сделает анкет на всех, сколько имеет человек и сколько фактически заработал. Хорошо. Вот 56% россиян доверяют Путину. Показал опрос. Представляете, когда прелесть? Опрос показал, что 56%. Опрос показал, что 2% доверяют. Тот опрос, который у Караулова. А это. Ну, естественно, после того, как э, хватились, охерели, да, и начали вот там что-то выдумывать Фонд общественное мнение рассказал Только что там Левада рассказывали, что Путину 20 там чем-то процентов доверяют, да А тут вот общественное мнение фонд рассказал, что 56 доверяет им Обхохочешься Так что, э, безусловно, без того, чтобы вот их просто вынести они никуда не уйдут, видите, они очень не хотят. Они будут вам рассказывать до упора, что за Путин 99% и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы доказать им обратное, нужно просто выйти и снести этот режим. С днем рождения они. Как надоедать, не по смыслу не по делу. Это не наш праздник, мы ждем праздник победы над Путиным. <coughs> не понял, о чем. Слава Шобл, мы назовем дом 3. Да, мы в свое время тоже об этом говорили. Ведь как хорошо работают мозги одинаково у нас. Так. Путин Чушеску, да? Пишет, 56% это спокойный рейтинг, при необходимости он легко поднимется до 93, это точно. Тюменцев травят вредными выбросами, пишут, что вот невыносимый запах с какого-то утильзавода и так далее. Ну, понятно, что как-то нужно получать те деньги, которые разворовываются. Вот один из способов это травить Россию. Так. Федеральное медико-биологическое агентство России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции. Вакцина российская будет первой там и прочее, прочее, прочее. И рассказывают, что уже ее применяют и, и замечательно. Вот мне очень понравилась такая фотография. Это больница в Тверской области, 130 километров от Москвы. Вот это и те люди, которые фотографии эту опубликовали, написали, вы серьезно верите про первую вакцину российскую от коронавируса, да? Больница, конечно, такого удручающего вида, даже хоспис вот такого вида, наверное, страшнее смерти, да? то есть вот в такой хоспис человекка лучше сразу в могилу Минобороны России из танкеров проекта 23130 создаст в Арктике флот плавучих бензоколонок. Причем это так, такие статьи везде в путинских СМИ. Вот что у них в башке? У них в башке бензоколонка. Что бы они не создавали, они создают бензоколонку. Жуткие дела. «Роскосмос намерен до 2030 года научиться сажать корабли на астероиды». Блядь, жесть просто. Это вот даже как, я не знаю, как тут можно это комментировать. То есть, они никуда не летают. Строят какой-то дом за бешеные деньги в Москве, да? Который центр какой-то у них там главный главный космический центр где будет кабинет президента кабинет премьера министра а когда еще а, ну, премьера обещали а, кабинет то тогда премьером был Медведев и поэтому обещали лично Медведеву так что я думаю что теперь ну, не обносить же Медведева наверное будет кабинет Путина, кабинет а, премьер министра и кабинет Медведева поскольку он не премьер министр и вот со всей этой но они хотят взлететь в космос на астероиды. Не получится. Не получится взлететь на астероиды ни в 30-м, ни в каком другом году, пока будут Рогозины, Путины, Медведевы. Ни хера ничего не получится. Пишет, скоро на Альф Центавра полетят Да, и там сделают бензоколонку С какой целью они могут туда полететь? Только на Проксиме Центавре Бензоколонку там поставить да И качать каким-нибудь этим Центавром Бензин Астероид наш Космос России умер Да как бы россия тушь не померла Вот такое ощущение, что все к тому идет. Такое ощущение, что они это все делают специально. Понимаете, не только по отраслям уничтожают, но и целиком. Вот Турогозин заявил, что лучше, чем у Маска создаст ракеты. Какой молодец. Просто не надо лучше такую хотя бы создать. Мне говорит мы лучше сделаем. Ну, давайте, сделайте. Я понимаю, как они сделают и кому лучше. Конечно, они сделают себе лучше. И, конечно, речь идет не о ракете. Минобороны России впервые раскрыла условия применения ядерного оружия. Это везде прозвучало. Какой Минобороны? Какой-то полковник и какой-то там начальник... Крен знает чего, в общем-то, рассказали, как будет применяться ядерное оружие, а что об этом рассказывать? Есть доктрина, соответствующая, которую подписал Путин. <связывая> И вот там важнейшим постулатом обеспечения военной безопасности нашего государства является гарантированное сдерживание любого потенциального противника. И первое условие ядерного удара – это достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории России и ее союзников. Ну, вопросов нет, да. И второй условие – попытка противника уничтожить Россию как государство с применением агрессором не только ядерного, но любого оружия массового поражения попытка противника уничтожить, как она должна выражаться, как государство обратить в нее, не как страну, не как народ, как государство. Отлично, да. То есть, если какой-то народ восстанет и будет уничтожать государство Путина, то это основание для того, чтобы применить ядерное оружие по американцам или кому они хотят применить. Удивительный вот этот пункт. Удивительно, что говорит о том, что они абсолютно не собираются второй удар, так сказать, иметь, да? что они готовы применить ядерное оружие первыми по любому формальному поводу, который они нарисуют. И я вам вчера говорил, что это очень опасно, особенно когда у них есть какие-то сумасшедшие средства в виде каких-то подводных лодок с ядерным оружием которые должны там как-то автоматически приплывать. Я думаю, что они и камикадзе найдут, которые могут приплыть на лодке и взорваться там где-то. Так что все это очень нехорошо. Тем более нехорошо, что, видите, сразу после Хиросимы, да, то есть годовщина 75-летия Хиросимы, они начали рассказывать, как они будут применять ядерное оружие. То есть там это варится в их среде, там это обсуждается, безусловно обсуждается. Алроса добыла крупнейший в России цветной алмаз, алмазы а Анабара, дочернее предприятие Алроса, видите сколько развелось, добыла кристалл весом 236 карат на севере Якутии. Это вопрос: вот 236 карат на севере Якутии, вот такой здоровенный алмаз, розовый нашли, да? Деньги стоит немерено, вознословно. Что от этого Якутия получит? Может, ей мост этой Якутии построит? Может, еще что-то. А куда сам алмаз-то пойдет? А Линки Кабаевой подарит Путин там или еще кому-то найдет, кому подарить? Что происходит в этой стране вообще? Почему людей грабят? Почему такие совершенно невероятные богатства? Вот этот алмаз можно посмотреть, на него показать. Но представляете, сколько нефти, газа. И это гораздо дороже любых алмазов. Сколько уходит каждый день. Просто вот через эту трубу вылетает, а народ с этого не имеет ни хрена. Ни народ Якутии, ни народ в Хантамансийске, ни народ в любой другой точке России ничего с этого не имеет. А имеет путинцы. Центробанк сообщил о прохождении дна российской экономики в мае. Ну, видите, можно выдохнуть. все, дно прошли. Еще в мае, все, всплываем. Стали известны новые подробности масштабного российского мегапроекта. Минтранс раскрыли новые подробности масштабного, значит, там... Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Санкт-Петербург». А они дальше вот эту дистанции не видят. Там Сапсаны какие-то, еще какие-то. А теперь еще какую-то магистраль там надо строить. То есть вся Россия это между Москвой и Санкт-Петербургом только, только, да? А все остальное, никаких Хабаровсков там не предвидится, да? Ну понятно, хотя это тоже наверняка болтовня, потому что они ничего вообще не собираются строить нигде Они собираются только красть, красть, красть, пока мы им это даем, а потом свалить И когда они свалят, они уже к этому времени украдут так много, что то, что останется, ну я не знаю, хватит ли этого, чтобы просто накормить людей Поэтому люди должны правде в глаза посмотреть но они сами виноваты в том, что происходит. Что же они? Их открыто грабят, а они так стыдливо отворачиваются. Они не знают, что их грабят. Ну, херов, что не знают. Так... Минздрав отрицает начавшуюся вакцинацию среди медиков и чиновников. То есть вакцины есть, а вакцинации нет. Прикольно. Так. В Совете Федерации прикнулись США в Мании Величия. Вот почему они все такие дураки? Какой-то член Комитета Совета Федерации России по международным делам Сергей Цеков. Ну, вроде, да, там какой-то член блин, да, должны мозги быть. Почему мания это величие? Бред величие. Даже вот так. Удивительно, почему вся вот эта вот шобла, которая наверху, абсолютно безграмотна. Вообще всегда безграмотна, я удивляюсь. Но есть там какие-то несколько человек, единицы. Да, и все время эти единицы их толкают там на телевизор, как куда-то показывают. Да. да, но все равно для телевизора не хватает таких людей, у которых есть масло в голове. В основном вот такие вот каренделя. Жуть. Макрон призвал лидеров Ливана к глубоким изменениям. Макрон приехал в Ливан и... Президент Ливана Мишель Аун попросил у него помощи, да, ну, я так понимаю, финансовые в том числе, но еще и какие-то средства объективного контроля французские там есть, я так понимаю, так как стоит там часть флота Франции. Да, и попросил значит, данные о том, кто был в воздухе, и какие ракеты, какие там бомбы падали и так далее. И заявил этот президент, что существует три версии причины взрыва в порту Бейрута. Существует возможность внешнего вмешательства Предполагается, что причиной взрыва могла стать бомба или ракета Я лично попросил президент Франции представить нам аэрофод съемки И так далее И остальные две версии подразумевают халатность и несчастный случай. Ну, для чего появилась теория заговора, понимаете? Чтобы оттянуть время этому президенту и усидеть в кресле По-хорошему... Ну, Ливан очень маленькая страна. Ливан это как раз и есть Берут. Берут взорвался. Что должен сделать нормальный президент? Ну, уйти в отставку хорошую. Ну, его же вина. Прошляпил все это дело. Да? То есть произошел такой несчастный случай, в результате которого правительство и президент должны уйти в отставку. Конечно, должны. Ну не хочется уходить, понятно, там как определенным людям. Тебя все поздравляют, Таня. Я читал, спасибо огромное, я даже не ожидал, что столько людей... Это... Вот. Извиняюсь, я на себя внимание переключаю. Да ничего, ты что-то на себя не переключаешь внимание, ничего ты не переключаешь. Вот. Вот. И... Так что... А... Теория Загур очень нужна, очень нужна, конечно, для таких вещей. Ты побудь со мной, там пусть Варя посидит. Пусть Я хочу... Не, ты мне не мешаешь, да ты мне помогаешь, да, особенно в свой день рождения. Ну, день рождения у меня завтра... Ну, день рождения у тебя, если так по большому счету, по сарадскому времени, мы же по сарадскому отмечаем как через два часа, как новый да? Новый год, в 12 часов будем. Да, да, как же. Ну, мы всегда так и делаем. А не с днем рождения я понимаю, если бы я вышла в эфир, поздравления принимать, ты же передачу ведешь. И что? Ну я читаю, ты вот я же не могу полностью. Ну а зачем мне Не, ну как, зачем Будет потом А вот мне пишешь, какие у славы влюбленные глаза. А не пока такое лицо, потому что я читаю люди ну, знают. Надо нам знаешь, что сделать? Че? Твои передачи просмотров не так много имеют, как нам поставить надо скрытую, ну не скрытую камеру, а камеру, и будет какое-то шоу было За стеклом, за стеклом, стеклом по-моему, да. И когда там все снимали. Но ну, это самое лучшее, это Ози Осборна дома было. Ози вот бы дома... Они, они бы не отрываясь, смотрели просто. Mm -hmm. ну, да. У нас такой цирк Шапятовый, даже не представляете. Да, причем так, как места у нас немного, то все фактически крутятся. Другу другу другу, другу. А если это чуть в ускоренном э, этом режиме показать, то я думаю, этот Чаплин вообще отдыхает. Потому что это на самом деле э, э, ты со своими миллионами, там и этими виллами там, и так далее, сидишь тут и работаешь, я рядом готовлю, дети там с ума сходят. <с Общем... Вот тут придурок какой-то, Витя Бабкин пишет, старый уже бухнул походу. Да если бы, я бы, честно сказать, я бы рада уже была. Я потому что уже своего мужа потеряла лет пять назад, наверное. Теперь он вам принадлежит полностью. А мне так, по остаточному принципу. Поэтому, если такое происходит, то я, честно скажу, рада. Вячеслав, как, по-вашему, развиваться события в РФ до Нового года, есть слухи Соловья по смене правительства уже в сентябре, а он с днем рождения. Нет, я не думаю, что Мишустина куда-то будет Путин выгонять. Мишустина абсолютно всех устраивает, и потом на нее всех собак можно повесить. Всех устраивает. Я так понимаю, он весь замазан, весь в говне, пока он там работал. То есть у всех. К спецслужбистов, на него жуткий компромат, да. Кроме всего прочего, видите, под Володин он ложится, с Медведевым не ругается. Но Путину, как положено, Ку делает, раздает деньги направо-налево. Что еще нужно? То есть никто особо на него э, зуб не точит. Я думаю, что закусятся они э, в. других, так сказать, кланах и плоскостях это 100%. Вот э, задержание Гришина, оно почему-то недооценено. Но, может быть, я не слышал э, всякого рода экспертов, я же не слушаю экспертов. Да? Поэтому это очень такая серьезная тема. Да? Вот этот Гришин, э, вдруг да, сынок... Лучшего Володинского друга, да, вдруг задержан за полную херню. И у, утащили его в Саранск. И содержат там в СИЗО. Потрясающая ситуация. Вячеслав, как относитесь к движению Антифа? Ну, во-первых, положительно любой... Движняк всегда положительный, а во-вторых, я могу сказать, как это не парадоксально, но самыми, самыми ярыми фашистами являются как раз антифашисты. Так вот устроен этот мир, но ну, это так на всякий случай. Отношусь положительно, что же они очень часто бьются и бьются неплохо, хотя инфицировано это движение, очень много там э, стукачей и спецслужб. В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек. Да, видите, интересно, это, я так понимаю, что руководство порта там, ну, правильно. И после взрыва в Бейруте задержан россиянин. И дальше пишут, на Кипре был задержан Игорь Гречушкин, бывший владелец судна, груз которого, предположительно, стал причиной мощнейшего взрыва. Чушь какая Я убежден, что оснований для задержания этого Гречушкина нет никаких. В самом лучшем случае они могут его допросить. С какой стати? Он какой к этому грузу имеет отношение? У него этот груз конфисковали на здоровье, какие проблемы. Поэтому. Что-то это какая-то ерунда, полнейшая, эм, не является собственником груза и поэтому не может нести. Какой статьи он будет нести ответственность за груз, который у него в четырнадцатом году отняли? Так что это все ерунда, это какие-то российские СМИ и, и что-то подогревают. А что я не пойму? Так. Ань, с днем рождения, здоровья и всяческих благ, еще них Николай, Николай вот тебе пишет. Ну, все, можешь идти, чай пить, а я тут буду на Давай. тогда отвечать. Я попью еще. с удовольствием. Слава, как относится к Тесаку? Пока он не сидел, относился я к нему не очень хорошо, да, особенно там какие-то эти вот для камеры вещи. Сейчас я отношусь гораздо лучше, потому что он просидел очень много лет, если он даже совершил какие-то там злодеяния, грубо говоря, то уже все давно отвалилось, как высохшая грязь, да, сейчас... В общем, человек страдает и страдает серьезно. И наша задача таких людей освободить. Слава, вопрос. А почему ты решил, что 5-11-17 народ поддержит? Я ничего не решил. Я не решил, что 5-11-17, я предложил это сделать народу. Но если бы я кричал, народ, выходите 5.11.17, выходите мочить Путина, то меня за такие призывы просто посадили бы в тюрьму сразу же, в первый же день. А поэтому для того, чтобы я мог говорить это на центральном телевидении и так далее, я говорил, ну вот мне кажется, я вот так считаю, что 5.11. случится революция. На самом деле был, конечно же, призыв безусловно, Да, что ты говоришь? Ну, я думаю, что для тебя было просто очевидно в тот момент. Но ну, по крайней мере, я была рядом, и я могу понять, вернее, это, ну, рассказать, как ты это воспринимал. Для тебя было очевидно то, что страна уже в таком тупике, что выход есть только один. Но, видимо, не всем это было понятно и очевидно. Вот и ну, знаете, я многократно очень много раз поднимал в воздух маленькие самолеты, в том числе и со своей женой на борту, да. И, и когда ты взлетаешь, особенно с неподготовленной площадки, там с какой-то херни, со стерни, а впереди какой-нибудь там лес, как он в базарном карбулаке, то нужно принять решение. Есть некая точка невозврата, да, так как у меня никогда на самолете реальных там реверса не было, да, Никогда, то есть, можно тормозить только колесами, и поэтому нужно принять решение: взлетаем или не взлетаем. Да? Ну, я знаю, где эта точка, вот. и поэтому принимаю решение взлетать. А вот представьте, 5.11. То есть, мы приняли решение взлетать. Я принял решение взлетать, а остальные приняли решение не взлетать. 5.11 11 точка невозврата. От того, что не взлетели, от этого не спаслись Понимаете То есть впереди лес в который мы сейчас Все заедем там с копом и, и все Так оно и будет Вы же сами теперь прекрасно понимаете Так что такое Там прошу В связи с тем что сейчас YouTube гробит все Мои эфиры Прошу распространяйте эфиры То есть вот сейчас на Твиттере в.В. Мальцев на авторском канале Вячеслава Мальцева на «Народовластие новости». Я опубликовал ссылки и прошу вас эти ссылки передавайте. То есть в разных социальных сетях вешайте эти ссылки для того, чтобы люди могли тоже смотреть, слушать и так далее. Так, три человека как раз вот про самолеты мы. Что ты говоришь? Так. Вот так. Человек. Три человека погибли. Ну, я думаю, что больше. И 50 пострадали при ЧП с самолетом в Индии. «Боинг-737» развалился на две части, а еще и врезался куда-то. Вот, вот тоже, видите. Много? Ну, 50, говорят. Я думаю, гораздо больше. Но ну, представьте, самолет выкатился, куда-то врезался. И врезался с такой силой, что убило пилота, а плюс еще разломился. Конечно, пострадавших будет очень много. Мальцев, что там у тебя не взлетело? Все, не взлетает, Все у меня нормально взлетает. Твой эфир сохраняется? Сохраняется. Если мы супердержава, тогда почему до сих пор не слетали на Луну? Потому что мы не супердержава. Кто вам сказал, что Путин сказал, что Россия супердержава? Россия страна третьего мира. Реально страна третьего мира. Со всеми достижениями стран третьего мира. С маленьким ВВП. С ну, достаточно уже небольшим народом. Да? с огромной необустроенной территорией, что характерно для стран третьего мира. Сухой суперджет, который подал сигнал тревоги во время рейса из Ставрополя в Москву, благополучно приземлился. Что там было, мы никогда не узнаем. Я думаю, что разгерметизация, потому что вначале, судя по всему, самолет... С высоты почти 10 тысяч метров Ушел резко на 3000 метров да ну Вы сами понимаете, находиться в таком Самолете, пассажиру Ой, как неприятно да. Если человек там Занимается Авиакробатикой какой-то да, То и то он Наверное очканет, если он не за штурвалом Потому что Ну, потому что это очень так сказать, вызывает сильное ощущение, Очень сильное ощущение. И, то есть, ему нужно было Снизиться до высоты, где можно дышать За бортным воздухом Зачем, вот я не знаю То ли у него разгерметизация, то ли еще какие-то проблемы То есть, 3000 это вполне приемлемая Высота, для того, чтобы Аварийный самолет Имел скорость, имел высоту Да, и при этом Имел воздух, чтобы можно было Там дышать уже совершенно без проблем поэтому мы не узнаем никогда что там произошло но это сухой суперджет это обычная картина и вот сегодня выяснилось одновременно с этим с этой аварией да что произведено было в этом году семь самолетов сухой суперджет и ни один из них никуда не пристроили. То есть их не покупают не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Кроме всего прочего, 18 самолетов было э -э, изготовлено в 2019 году, 12 из них тоже стоят пыляться, их никто не тронул. Ну и правильно сделали, что не тронули. Вообще это, конечно, самоубийственный акт, это могут сделать какие-то только авантюристы, которые могут там, взять эти самолеты в лизинг, создать какую-нибудь э, компанию, такую африканскую, я бы сказал, с минимальными вообще ценами на билеты, лоукостер, да, взять эти самолеты, минимальная цена на, на билеты, то есть, там, 200 евро, если с рейса получают прибыли, там, 100-200, то это классно, да, нанять хороших пилотов, нанять хорошие экипажи, и гонять, пока они новые Эти самолеты гонять А пока они 5000 часов не налетают А потом просто от них избавляться И все, и то, И страховать в самых лучших компаниях На случай, если шлепнется такой Чтобы как в том анекдоте Про неразбериху да, Чтобы можно было это все оплатить Вот это единственный путь Но как мы знаем, такие лоукостеры, они все-таки пользуются Боингами 737, а не вот этим говном. И поэтому шансов нет никаких. Это кто-то, я говорю, это какие-то особые авантюристы какие-то. В России есть такие, мог бы кто-нибудь там рискнуть, но те люди, которые имеют доступ к ВОВе, да, они не хотят рисковать, они просто получают деньги ни за что. А те, которые могут зарабатывать деньги, да, они не имеют никакого доступа к его нахер. Они нужны кому эти люди. Поэтому ничего тут не получится с этим сухим. Отсохший самолет. Да, ну, они еще, видите, там какой-то этот 21 первый, как он там, МР, что ли, там этот 21-й. Чушь все это собачья. Все это подохло. Целая отрасль подохла. Они уничтожили авиационную отрасль в России. Пишет, Кто это написал? Восьмого восемьдесят первого что-то, наверное, это значит. А представляете, я помню тот день, когда Анна родилась. День рождения ее я помню. В тот день я... Я помню, что делал. Очень прям четко. По секундам буквально. Что там с Москвой? Вышел кто сегодня? Митингисты. Завтра выйдут? Завтра, безусловно. Ну, надеемся на это, что выйдет народ. В центре Москвы прогремел взрыв. Какой-то кафе «Ангария». Подорвалось, я так понимаю, семейное кафе Взорвалось оно не из-за теракта а Какая-нибудь шахид шаурма там рванула, как обычно газовая Ну, я так думаю, там не написали, что там произошло Просто взрыв на территории центрального детского магазина В Москве сгорел здание ГИБДД Бывает Что-нибудь -что -что там спалили Наверное Какие-нибудь документы уже жгут Вячеслав Когда будет гимн перед эфиром Давно предлагал Ну не знаю Как-то как пока не, не до гимнов Может быть вот То что Бори э, Сделал Может быть и стоит поставить Ставить да Думаю что да в Норильске произошел очередной разлив топлива. Ну, а то уж все забыли про эту Т-3 Норильскую, а тут раз, опять, там, до 2025 года они устранять впоследствии хотят. Ну, поэтому еще можно там еще вылить сколько угодно. Мальцев, у меня сегодня день рождения 8 .08 85. Артем, поздравляю. Очень хорошо. Очень хорошо. В Новосибирском мать оставила новорожденного на автобусной остановке. Зато говорят, что не надо никаких бэйби-боксов. Ну, стала бы она на автобусной остановке оставлять, если бы были бэйби боксы Но бэйби-боксы будут тогда, как, когда не будет этой власти. А когда не будет этой власти, у этой мамаши будут средства, чтобы этого ребенка самой кормить воспитать. воспитать. Да. То есть мы будем гарантировать, что вот, имея одного ребенка, она уже будет иметь средства э -э, для того, чтобы безбедно существовать. Уже. Одного имеет только. Поэтому, я думаю, что она и это бы не отдала. Потому что, ну, как-то ребенок этот, пусть, наверное, это очень страшно прозвучит, да. Но этот ребенок бы ее кормил. Понимаете? Поэтому, я уверен, что ни один вопрос, ни один, будь то бейбибоксы боксы эти, будь то э, плата там на детей, какие-то материнские деньги, не будет решена, пока у власти находятся эти проходимцы, воры и жулики. Пока они расхищают все в России, что можно, вопросы не будут решены. Как только они уйдут, да, как только мы их вышибем, мы сегодня об этом говорили, наверное, мы всегда об этом говорим. Наверное, тогда мы сможем решить многие вопросы. Но количество этих вопросов, объем будет зависеть от того, как долго они еще продержатся. Потому что они Россию могут высосать под ноль и вообще просто угробить страну, просто ее уничтожить. Вячеслав, любите ли вы Мизулину так, как люблю ее я? Я, я не знаю, я ее... Вообще сильно не люблю Мизулину. Да? Сильно не люблю. Такую, говорит, личную неприязнь к этому потерпевшему испытываю, что кушать спокойно не могу. Вот вы знаете, все вот эти единоросы, Володинские, там, ну, вот эти слабоумные, которые бегают, они не вызывают у меня такой неприязни. Я многих знаю лично, ну что, он бегал, там чемодан таскал там чтобы в техникум поступить, Папа корову зарезал, да, дал взятку. Ну как, какой, какой ненависть они могут у меня вызывать? Никакой. Ну слабоумный, выполняет приказы. А вот эти яблочники, вот эти мизулины, там яровая, вся вот эта, они вызывают очень негодование сильное, потому что это сознательные подонки, сознательные. Они все это делают сознательно, они понимают, что они делают. Завтра днем будет эфир Посмотрим, я честно говоря Вот с Иваном мы говорили Иван будет делать эфир Я может быть зайду на какое-то время Все будет зависеть от того Что будет на улице Что будет в Москве Что будет в Хабаровске Вообще хотел время посвятить семье если честно, я вообще семье не посвящаю, поскольку я работаю целыми днями, включаю выходные, у меня их нет. Школьница впала в кому после поминок, несовершеннолетняя жительница Владивостока, выпила успокоительное, потом водку на поминках, впала в кому. Ну да, наверное, был анафилактический шок, жуткие дела. Очень плохо, да, очень плохо. То есть люди, ну 14-летняя девочка, люди, которые там, ну, являются ее родителями или там, родственниками и так далее, должны были такие вопросы, конечно, контролировать. Вот пишет, в Санкт-Петербурге россиянин лишился квартиры из-за поддельного решения суда. А сколько квартир лишились из-за реального решения суда, который такой же поддельный, потому что весь путинский суд поддельный. Машинист из соцсетей устроил аварию поездов. В Уфе столкнулись два поезда, машинист оказывается сидел в телефончике. И что-то прошляпил, наверное, или красный сигнал света, семафора, или там еще что-то, и насадил заднюю часть. Молодец, что можно сказать. <как> так. Как относитесь к футбольным фанатам? Нормально отношусь к футбольным фанатам. Ну, вы понимаете, лучше фанатеть как-то вот сейчас от революции, да, чем от футбола. Ну, это же определенная сублимация военных действий. да, вот. То есть, люди воины, хотят они воевать. Им предлагают, вот смотрите футбол, там между собой деритесь, пейте пиво и прочее, прочее. Поэтому лучше предложить им реально. Вы хотите войны, пожалуйста, вот вам путинцы... Ешьте их с кашей, пожалуйста Так, Слава, ты видишь, когда-нибудь вернешься в родной Саратов Если да, то как скоро рассчитываешь прогнозы, гипотезы по смене власти? Не знаю Я надеюсь, что скоро Так И Тут какие-то рабочие в Схалинской области издевались над детенышем Медведя. Ну, то есть, над Медвежонком душили его. Что-то там видео какое-то размещено. Жуть, что творится. Просто люди ополоумели. Ну, может, они всегда такие были. Просто мы это не видели, так как не было интернета, социальных сетей. А сейчас мы увидели, так сказать, звериный оскал реального человека. И многие ужаснулись. Конечно. Для того чтобы понять, какая на самом деле жизнь уродская, да, нужно же пройти через определенные этапы. Там, я не знаю, армия, тюрьма, там, прочее, прочее. Я вот впервые увидел уродство жизни. В полном объеме. То есть я как-то отдельные элементы видел, да, и как-то очень сильно удивлялся. А когда пришел в армию, очень сильно совсем удивился, открыл рот, а тут вот это нихера себе! А косвон оно как бывает. Оказывается, тут рабство, оказывается, крепостное право. А я уж думал, его отменили. В Сургуте банда байкеров предстанет перед судом. Что-то одни байкеры других побили. Интересно, как э, там с этим связан этот мотоциклист этот. Наверное, его коренделей побили. Потому что в основном их же долбит этого... Как его, господи. Волки-то эти, ночные волки. В основном их там гандошит. Следственный комитет проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре с Химонаха Сергия. То есть, когда она умерла, я не знаю, но девочка умерла от тяжелой болезни в хосписе. Но понятно, что в хосписе смертельные заболевания у людей, да, и теперь будут проверять этого. Схемонаха. то есть ну им нужно любые основания для того чтобы лезть туда и пытаться применять э, в отношении его э, силу до да, правоохранителей и так далее и так далее потому что сильно они его боятся но он что-то затих как-то он затих, ему бы какой-нибудь крестный ход на Москву, там на Кремль надо, там Всероссийский крестный ход по вышибанию, блядь, сатаны, там, Антихриста, Путина. Вот это классно. Было. Представляете, сколько народ туда бы собралось, а они блядь, до Москвы пешком дошли. Вот эти вот. Прекрасно так. было бы. Так. Россиянка воткнула нож в грудь бывшего мужа. Каждый день такая информация, я уже даже не удивляюсь. В Челябинской области супруги убили и сожгли пенсионерку. Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян. Интересно, что он там... Это не я говорил. Это понятно, что это не он. Потому что он дегенерат и дебил. Там подстава, конечно, жесточайшая. Лукашенко молодец. Лукашенко и Путин договорились найти виновных в ситуации с задержанием россиян. Представляете, теперь Путину... Ну, представьте ситуация какая. Вот что нужно Лукашенко? Тянуть время, и переложить все на кого-то. На Путина. Он говорит, Володь, ты что мне прислал тут бойцов-то этих, злодеев? Тут говорит, нет, не я Он говорит, ну как не ты? Ну тогда мне как-то нужны доказательства того, что не ты Ты давай там найди виновных, там выясни все и так далее Представляете? А сколько это будет продолжаться выяснение? Поиск виновных и прочее, прочее То есть самый главный вот, вот, момент переложить на него то есть он говорит, ты мне там людей верни. Не, браток, как я тебе их верну? Нет, ты мне вначале объясни. Это, наверное, ты сделал. Он говорит, нет, это не я. Ну и все, и погнали. То есть Путин, конечно, не участвовал в разборках 90-х годов и не знает, как вести дела с бандитами, да, такими вот. Ну, Лукашенко старый бандит, поэтому он знает, как это делается. И поэтому наверняка на этих разборках он. Очень быстро его за поезд заткнул. И накидал ему всяких вопросов, на которые Путин еще полгода будет отвечать. А сейчас Лукашенко самое главное выиграть время. Самое главное выиграть время и озадачить Путина. Пусть Путин выясняет все. Очень это смешно, конечно. Ареста россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины если это так, то я аплодирую стоя украинским спецслужбам, то есть рассказывают о том, что некий Сергей Петрович позвонил какому-то бойцу Вагнера с предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии. Этот боец, который обрадовался, ему прислали 14 тысяч долларов, он, конечно, обрадовался, собрал всех своих друзей и какой-то шаман он, шаман его, и Значит, сообщил этому Петровичу, что все, они там несколькими группами выезжают, приехали они в Беларусь, а там их сластали. Прекрасно, если это реально э, такая была проведена операция, то это просто великолепно. Представляете, как очканул там Лукашенко, ну как ему полезно это. Я имею в виду не очкануть, а взять каких-то кренделей сказать, видите, Россия хочет тут переворот устроить, так что поддерживайте меня, иначе будете лежать под Путиным. И с Путиным все вопросы сразу же рвутся. Да? То есть он давал какие-то обязательства, теперь все. Какие обязательства? У тебя тут вон бойцы какие-то приехали со мной разбираться. И теперь Путин будет разбираться с этими бойцами и так далее. Это вот чисто бандитская классическая разводка под 90-м я знаю прекрасно эти вещи, и я удивляюсь, почему такие идиоты путинцы, они, что, к чему они занимались в 90-м? Башляли, наверное, бандитам, да? Отсасывали у этих бандитов. Их и дураки. Кого-то из себя ломает этот Путин. Вообще ничтожество, абсолютное ничтожество. Пустой человек. Даже такая мелочь показывает его полное ничтожество. Самое смешное, я что, могу посоветовать спецслужбам Украины, если они могут такие вещи. Вы можете через этих вагнеровцев даже Путина по удаленке грохнуть, понимаете? Совершенно точно таким же образом. И никто даже знать не будет, кто это сделал, да, там какой-нибудь шаман появится, да, я имею в виду позывной, позывной там Вагнер, блядь, там этот Господи. Мендельсон, да, ну, потому что Вагнер сразу же, естественно, антипод некий там с точки зрения свадебного марша, да, Мендельсон должен появиться, который возьмет это все на себя и выполнит операцию, очень-очень разумно, молодцы, если это так, ну, версия, мне кажется, очень близкой к правде, очень близкой. Потому что это вот, я и говорил, это, это чистая разводка. Сразу сказал, это провокация, чистая разводка. Вот такой шухер. Это вообще, на самом деле, я, я думаю, что это может оказаться пранкер какой-то. да, вот, то есть, это не спецслужба, а какой-нибудь Вальнов протроллил таким образом. Вполне могу, могу себе представить. Слава, какую литературу порекомендуете после 30? Хорошую, хорошую. Какую-то хорошую литературу. Если вы не читали до 30 классику, то после 30 советую почитать классическую литературу. Да, если вас увлекает поэзия, то расширьте круг после 30 и очень очень хорошо это. Очень хорошо. Расширьте круг поэтов, которых вы читаете. Так. Путин знает, что на меня давить бесполезно, Лукашенко заявил после разговора и так далее. Прикольно. Концерт в поддержку Лукашенко отменили из-за отказа а а артистов. Интересно, а кто с ними, с этими артистами поговорил? А так ли они поддерживают народ Белоруссии? Из-за этого они от этих концертов отказались? Или кто-то в России их попросил не поддерживать? Вот интересно. Пишут, что наблюдение де-факто отменено, независимых наблюдателей не пускают на участки что уже аресты идут и так далее. Кроме всего прочего, арестовали э, диджеев, которые на митинге, этот митинг еще в апреле, кажется, был, да, они, э, и... там была такая ситуация, что Тихановская хотела проводить митинги и запретили, и там... Вроде бы какие-то там гуляния или администрация что-то проводила. И наняли диджеев, чтобы они эту площадку, грубо говоря, заняли. А они включили Цоя, мы ждем перемен. И это показалось ужасным э, властям. И вот э, Кирилл Голанов и Влад Соколовский получили по 10 суток. Молодцы Кирилл Голанов и Влад Соколовский э, поступили мужественно. Тем более э, они заявили... Так, сейчас я прям... Так... Опа, я что-то где-то записал. Да ладно. Потерял я. Я записал, что они сказали. В общем-то, мне понравилось, но я, честно говоря, забыл, что они сказали, но мне понравилось. А вот, наверное, на суде Голланд заявил, что мероприятие было организовано, чтобы сорвать митинг Тихан, Тихановской. И ВОЗ Соколовским убеждения не позволили им в этом участвовать. Они просили взять выходной, но им в этом отказали. Он заявил, что признает свою вину в хулиганстве в контексте того, что хулиганством было все мероприятие и так далее. Молодец. Парень молодец. Добрый вечер, Вячеслав. Как вы считаете, Путин дотянет до 2021 года? Спасибо. Если Путин. Если мы его не вышими, просто не выкинем его с окна, да то он дотянет и до 2121, и до 2221. Сейчас информационный мир, вы будете его видеть на экране, и даже сами знать не будете, живой это Путин или это клон какой-то. Мне кажется, надо другой вопрос задать. Мы дотянем? Да, да? мы это дотянем до 21 -го года. Все опять про Путина. Да вот он удался. Да, хорошо ты сказал. Пусть на проказу, это Столько мне с этих пожеланий да. я не ожидала вообще. Вот, вот видишь, как здорово. Я правда очень мне приятно. Я прям благодарна вам. Так. Столько долго Согласны было. ли вы с утверждением, что народ сволочь? Ну, в русском языке что значит сволочь? Сволочь это значит такой мусор. Которые куда-то сволокли его в угол. Там смели до земляного пола. Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что среди народа есть люди, как алмаз неограненный, Это не мусор. Это люди. Да, некоторые из них, и большинство, может быть, является быдло, с котом. Безусловно, тут ничего с этим не попишешь. Они в рабском состоянии находятся. Почти в зверином, да. Но они люди, они а мусор Это разный подход у нас с властями Это Для властей они а мусор да, Потому что они бы хотели от них вообще избавиться как Скачать нефть, газ, получать бабло и... А люди им совсем не нужны, они для них вредны А нам люди нужны, все люди нужны Без исключения Анну в эфир ставим плюс Но вы поймите, что я не стесняюсь Я просто не считаю нужным Тут у нас одна звезда. А мне это, я так, я на втором плане, я просто жена. Помимо там того, что вы пишете, соратник, соратница и так далее. Вячеслав в армию по призыву идти нужно в 2020-м лучше уклониться. А зачем вам идти в армию? В армии вас заставит принять присягу, а потом сантажировать и присягу и заставить, может быть, стрелять в людей и так далее. Всяко может случиться. Поэтому лучше, пока есть путинский режим, лучше уклоняться от всего, от любого служения этому режиму. Ни в коем случае. Это антинародный антиконституционный режим. Раскрыто местонахождение хуана Карлоса I, то есть он убежал, что как-то самолет там летал разными путями. Для того, чтобы улететь в Абу-Даби вот Абу даби потому что там его не могут сфотографировать папарацци И так далее Все это связано с скандалами вокруг правящего дома да, Бурвонов в Испании Это вот ответ монархистам Когда монархист начинает рассказывать Какая будет замечательная Россия, если будет во главе монарх Кто этот монарх? Назовите фамилию мне этого монарха. Путин, этот монарх, Квачков, этот монарх. Кто будет этим монархом, который выведет Россию в рай? Не нужно никаких монархов. С днем рождения! А там никто не слушает, Слава. Да, Сегодня все по меня подняли. Что они подарил? Он не может пока а еще сказать. Ещё Даже не он, он не подарил. <laughs> они мне не говорят, они что-то там за мои. Шептались. Я не могу сказать. Так, так ну, что вообще вот так приятно мне сделали. Вы вот даже не представляете, я вот подошла, тут стою читаю. Столько поздравлений, наверное, за всю свою жизнь не получала. А тем более здесь, когда у меня контакты практически со всеми потеряны, там самые-самые единицы, так сказать, остались. Кстати, такая хорошая проверка, вот такие все, как только у тебя муж становится террористом, экстремистом, знаете, я считаю, что это так на пользу, у меня столько всякой, всякого мусора отвалилось, вот, видимо, те, которые мне не нужны были люди в этой жизни, это тоже плюс. Я думаю, если Путин спишет все кредиты россиянам, его рейтинг взлетит, это его козы. Путин патологически жадный, патологически жадный никогда. Все эти долги россиянам кредитные, долги лично Путину. Он все это сконцентрировал в своих руках, никогда он этого не сделает. А если он сделает, все равно ничего не взлетит. Даже, предположим, он простит все долги, все равно, ну что, из 98% против Путина, ну будет 90% против Путина. Ну что это решит? Ничего. Ну что, прекратит разваливать Россию, прекратит воровать, прекратит уничтожать народ России? Нет, конечно. Сейчас вот, э -э, подожди, где тут? Я записал, да? Чё, читай. Ну, вообще просто огонь. Мне так нравится. Говорят, что у меня голос красивый и просят меня показать. Слушайте, ну, э, во-первых, я Вячеслава во время его предвыборной кампании везде с ним была. А, у него Инстаграм есть, кстати, в ко который ты что-то подзабыл, по-моему. Но у тебя время на него не остается. Но мне кажется, все таки не надо его терять. Там есть и мы, и дочки. Так что, э, по-моему, в описании там ссылка есть на Инстаграм. Заходите, знакомитесь, пожалуйста. А здесь, ну, это не моя передача, поймите. Что мне сюда идти? Просто они там плюсы ставят. Хотят, чтобы я появилась тут. Ну, нет. Я там масло готовлю. Масло. Вот, побольше. Так, я хотел... Что-то куда-то у меня новость выскочил по поводу э -э, количества умерших в России Значит, ну ладно, я на память расскажу. Это к вопросу -то о том, что сделает Путин, кого-то там он, кому-то лучше сделает или кому-то хуже. Вот Ростат определил, что на 25 тысяч человек в июле 2020 года умерло больше чем в июле 19 На 25 тысяч человек, можете себе представить, больше на 25, не всего 25 тысяч, а на 25 тысяч больше. Потрясающая совершенно ситуация. То есть, если мы говорим, что в 19 году, до этого момента, до июля, больше умерло за полгода на 100 тысяч, да, больше, даже больше, чем на 100 тысяч, чем в предыдущем году, в 2018. А в этом году на 25 тысяч только за один месяц. То есть я предполагаю, если все это э, сплюсовать, какие мы получим цифры. То есть цифры космические. Россия просто вымирает космическими темпами. Поэтому, что бы там, кому Путин не прощал, ничего не изменится. Люди или умрут, да, их просто не будет, да, или они свергнут Путина. Так. Вы дополняете Вячеслава. Пишут. Они там пишут береги, говорит его. Но вообще-то, он нас оберегает. Что нам-то его беречь? Слава, а есть у вас сторонники в администрации или приближенные к власти люди, если не секрет? Да, особых секретов нет. Практически нет никого сейчас практически никого нет если раньше какие то люди еще были то сейчас они поумирали сейчас они повыходили на пенсии и так далее то есть сейчас остались какие то Э, так сказать, ну уж совсем негодящие, да. Конечно, когда э, путинский режим начнет валиться, вы увидите огромное количество, кто выйдет, там будет грудь себя бить, как он там против Путина воевал, а мы только этого не знали, да, там представители спецслужб даже появится, которые с Путиным воевали, ну в кавычках, конечно. Так, Вячеслав тоже сегодня день рождения 56 лет и, и два месяца, 2 месяца. Вячеслав, У Вячеслава Да <зыв> Мальцев похож на знахаря ХФ Что такое ХФ ХЗ я знаю что такое ХФ не знаю Для расстрелов вам люди нужны Нет ну зачем для расстрелов Ни в коем случае какие расстрелы Люди нужны нам нормальные Люди нам нужны все Те, которые должны понести наказание Они понесут наказание А остальные должны жить Остальные должны Россию поднимать И вообще народ, население Это благо для страны Я вообще уверен, что Большое количество людей Приводит к тому, что ну, Я верю в диалектику, что Количество перерастает в качество как случилось сейчас в Китае. Почему Китай такими семимильными шагами идет вперед? Людей много, понимаете? Людей много. Анна, с днем рождения вас. Вы героиня. Жизнь революционера. Само по себе подвиг. Да, конечно, подвиг. У меня не сегодня день рождения, дорогие мои. Ну как, У не меня сегодня? завтра. Не завтра. У тебя ну, день же, прям, рождения через стол 30 минут. Через 29 уже. Через У 20... нас стола нету. Через двадцать девять минут по саратскому времени будет день рождения. Это еще слава богу, что у меня день рождения не в будний день. Я вам больше скажу, он бы с вами время проводил, а не со мной. А -а -а. Вы сказали, что не обещаете всех обеспечить работу, так для чего эти лишние люди? Как для чего? Чтобы они сами нашли себе работу, для того, чтобы они думали, для того, чтобы масса людей была задействована в интернете, задействована в информационных сетях, задействована в информационном мире. И это рождает определенные, как сейчас любят говорить, инновации. И это движет прогрессом это как раз, представляете, большое количество людей находится там в информационном мире. И нам будет что им предложить. Очень здорово. У, нас, у меня лично масса мнений, э, идей на это счет. Я знаю, что у моих соратников тоже огромное количество идей, что мы можем предложить этим людям, и что нас двинет вперед совершенно невероятно. Они на этом зарабатывать, будут дополнительные средства. Польский фильм ⁇ Знахарь ⁇ Хороший фильм, да. Передать привет Республике Чувашия. Республике Чувашия, привет. Так. Вячеслав Мальцев, поздравь любимую, Поздравляю. Котик плачет. Котик не плачет. Котик постоянно что-то нам пытается сказать. Да? То есть, он орет, орет и бежит на кухню. Приходишь, а у нее полные чашки. И воды, и еды. Что хотел? И смотрит, И смотрит. Да, да. Там говорят, открывайте шампанское Еще там все время пишут, чтобы мы с тобой вместе эфиры вели Но вы поймите, у него передачи серьезная Он же не, не, про, не, не про женский интересы. Но ну, я тут совсем ни к чему Это Я так могу вот прийти сейчас Сижу, читаю, мне очень приятно ваше поздравления. Честно сказать, по-моему, даже Ну, может, не видела, конечно Но, по-моему, вот даже гадости ни одной не было С кем бы ты хотел провести дебаты на стриме? С Путиным Конечно же, с Путиным. Это очень было бы хорошо. Провести дебаты с Путиным. Ну, в крайнем случае, с Володиным тоже неплохо. Это крик души котика, да, он постоянно у нас кричит что-то. И самое начинается. Веселое, когда я выключаю эфир. Вот эфир выключается, он и начинает орать безостановочно просто. Ходит и орет: мау мау да. А София спит, мы все тут на одном пятачке, и кот орет, и жуть, конечно. Вячеслав, у вас есть реальный план по захвату власти в Хабаровске и в других городах? Конечно, есть. Конечно, есть. Понимаете. Ну. Че, что, ну. где? Вячеслав, так он же идиот. Про каташку. Да-да. Почему так? у нашего Ну, пытает. вы вот, мы сегодня как раз говорили про дефинистрацию, да. Ну вот э, с точки зрения плана с этого и надо начинать. Ну почему гуситы в свое время там в каком 1300 там каком 19 да там наверное 19 году сделали это и как-то было это хорошее начало. Почему мы это в Хабаровске например не можем это сделать? Вот там сидит этот Дегтярев. Почему не прийти и не дать ему пинка? Так что план есть и очень конкретный, но надо начинать с малого, вот с этого. То есть, если люди это сделают, то, я говорю, инструкции остальные получат мгновенно. Главное, чтобы мы видели, что эти люди готовы к этому. Так... Финистрация коту не страшна, да? Финистрация, дефинистрация-то коту. У котика -то фамилия тоже Мальцев? Идиотизм не кот, а Путин, да. Вопрос к Володину Василу. Зачем ты стал таким гандоном? Ну, вы знаете, он же никак не изменился Он абсолютно не изменился Он всегда с теми, кто побеждает, всегда за власть Поэтому вопросы другие я задал Гораздо более точные, так скажем Вячеслав Путин очень крепко сидит на трое Не так просто будет его сместить К сожалению, вы не правы его действительно не так просто сместить Но сидит на троне он очень слабо да. И люди, которые будут в будущем Они будут упрекать нас И говорить, что мы вообще ничтожество полное Ничего из себя не представляем да, Потому что не могли вынести такого блядь, ничтожного кренделя И будут правы Кот ведет совместный эфир, пишут Это точно Так, ну надо... Да. Что-то я заговорился я заговорился, надо прочитать донаты. И уже через 20 минут можно жену поздравлять, начинать. Мечтатель Анна, с днем рождения, здоровья, счастья и сил. За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина по возможности. Ну, цит... Та -та так себе, прям скажу, потому что на самом деле Леннон сказал, что за каждым знаменитым идиотом стоит великая женщина. Спасибо огромный мечтатель за то, что так вот мягко все это написали. Про меня, ну потому что я говорю, Леннон сказал, за каждым знаменитым идиотом стоит великая женщина. Я думаю, что... как Но может ты руку... не идиот, поэтому и женщина за тобой невеликая вот, Может с другой стороны? Ты не знаю. Я так, на величие что, не, кстати, не претендую Большое спасибо Ира, огромное спасибо за все Спасибо Иру Купник, Аркадий Спасибо Аркаша Виталий из Б. С днем рождения, Анна Удачи нам всем Спасибо а, тебе пишут Спасибо большое, я читаю да. да, здравствуй, революция от всей души Поздравляю с днем рождения Желаю здоровья, счастья и благополучия Храни вас всех Господь Копеечка на усмотрение Вареньки творческих успехов Спасибо Большое спасибо Андрей, на мелкие расходы Здравствуйте, Вячеслав Мальцев. Поддержка от вашего постоянного зрителя Да прибудет с вами сила Очень хорошо, спасибо Днем рождения вашу жену Холидейлок спасибо, спасибо Спасибо. Счастливый дэй Пополнить вам баланс на телефоне Спасибо Волосатый мистер Шмидт Извините, что давно не донатил Знаю, что вы относитесь к сторонним Сторонним источникам информации Как к как вы относитесь, но позвольте порекомендовать книгу «Основание политической экономии» Карла Менгера, да, 1871. Там только эконом-теория. Понял, спасибо. Я в свое время что-то подобное в институте припоминаю, да. Ну, надо посмотреть, посмотреть. Обязательно посмотрю. Спасибо. М. Янов. Здравствуйте, Вячеслав. Но ни вопросов, ни комментариев. Соратник. Спасибо большое. Так. И... Макс. Спасибо, Макс. Татьяна Кувшинка. Это уже вчера на краске Варюша. Спасибо, Татьяна. Так. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, Программа «Плохие новости». Напоминаю, что у нас прямой эфир, под видео есть строчки, строчка для спонсоров есть, и это очень важно, потому что, ну, YouTube нас совсем уже загновил, и финансовое состояние такое, что оставляет желать лучшего. А там есть строчка для волонтеров, и это очень важные люди, потому что без волонтеров информация никуда, никуда не дошла. Сейчас, особенно, когда такая борьба с информацией, которую распространяет волонтеры, которую, так сказать, несет ваш покорный слуга. Ты и... всех заблуждение ввел. Почему? Ну, потому что меня люди начали поздравлять. У меня 8 августа день рождения, правильно? Ну, через 20 минут. Ну, слушай, 8 августа день рождения. Ну, а люди еще... говорят, что они опоздали. И вот, Серега спасибо. Город, Бор, спасибо. Михаил Краснояр, совет... Голосящим по 5.11.17 Слушайте произведение партизана Моцарта Реквием по, мир... по, по мечте, мечте. Ныне нет Есть работа над ошибками И отчаянная ярость Укрепляет и вдохновляет Спасибо Очень хорошо Алексей, здравствуйте, все, все пучком такая концентрация идиотизма, жадности и преступлений властей С такой динамикой не может продолжаться долго, чую скоро понесется, я готов, благодарю вас Это вчера уже было, но здорово сказано, поэтому я еще раз прочитал, это прекрасно просто сказано Так, Слава, спасибо за все, вам спасибо тоже без вас не было бы Мальцева То есть мы такой коллективный продукт Вместе с вами А ну заранее с днем рождения Так с наступающим Варь ты сосиски засветила в камеру Пришла с тарелкой Да тебя, тебе тоже тут На краски Денечки прислали и спасибо тебе тут Хорошо говорили. быть одетая была да. А еще ребенок она ходит И даже не соображает что в кадр Попадает да, Варюшек Так, Нина Царапальцева Спасибо, слава э, за эфир Удачи вам, хороших выходных Вам провести хорошо День рождения, Анюта Спасибо большое, я вас э, Прошу Распространяйте информацию Пожалуйста, поскольку эфир Глушит нас, значит, как-то э, старайтесь YouTube нас глушит старайтесь распространять информацию в каких-то других соцсетях и распространять информацию о митингах напоминаю очень это важно так где вот во-первых восьмого то есть завтра в 14 часов по всей россии митинги и 15 августа Тоже в 14 часов по всей России В вашем традиционном месте Я очень надеюсь, что все наши митинги перерастут во всеобщее всероссийское восстание. Нам оно необходимо, оно жизненно необходимо. Россия погибает, надо Россию спасать. Народ должен восстать. У него нет другого э, выхода. Или погибнуть. Восстать или погибнуть. В любом случае мы погибнем. Так как, Какой смысл сидеть по домам? Давайте. Я думаю, что все те люди, которые являются партизанами Мальцева и находятся даже далеко, как только это случится, я думаю, мы все в одном месте соберемся. И это место будет в России. Да здравствует революция. До свидания.